Меня зовут Евгений Поляков, я из города Минска, и сегодня хотел бы поделиться такой небольшой, очень приятной для меня новостью. Дело в том, что я уже более пяти лет работаю системой Force Info, и вот совсем недавно у нас закончилось мероприятие. Это была такая большая гонка, жажда скорости она называется, в которой многие партнеры нашей системы приняли участие. Вот. И буквально вчера вот были подведены уже окончательные итоги, были значит, награждены ребята, участники, те, кто проявил, скажем так, сделал наибольшую работу в рамках данного проекта «Жажда скорости». Многие люди, многие наши партнеры получили очень серьезные денежные вознаграждения. Вот что касается меня, я получил за «Жажду скорости» премию в размере. 170 долларов, то есть это достаточно приятный такой бонус, само собой разумеется, найду куда его применить, вот. и я хотел бы сказать огромное спасибо в целом вот, всей системе Форсаж, основателю системы Форсаж Ларисы Гудин, конечно же своим наставникам, кто все это время помогает мне в бизнесе. Евгению Еремеевичу, Эдуарду Гринько, Ларисе Гудим, Леониду Гладких и многим другим нашим партнерам и лидерам. Ну и также, само собой разумеется, хочу сказать спасибо своей команде, вместе с которой мы двигались вперед, добивались целей. Всем пока!